Приветствую, уважаемые друзья, подписчики моего канала, гости, на связи Ростислав Франскевич. Я проживаю в Беларуси, в городе Крупкий, что в Минской области. Моя земная специальность – врач-психиатр-психотерапевт. Интернет-предпринимательством занимаюсь с 2011 года, перепробовал много чего и, конечно, мне не удалось избежать довольно крупных потерь в интернете в частности в брокерской мошеннической конторе TIXFX, индийском криптовалютном проекте SwissCoin, различных хайпах. От одного знакомого в интернете я узнал о Ройклубе. До этого я уже около года наблюдал за набирающей популярность криптовалютой Призм и уже знал о ее уникальных свойствах. И проект Рой Клуб меня очень сильно сразу заинтересовал. Я начал его изучать. Мне понравилась идеология Клуба, направленная на создание равноправной экономической системы. Развитие общества как единого живого организма, где человек является высшей ценностью. И, конечно, привлекла возможность создания пассивного, солидного дохода, говоря уже об активном доходе. Кроме того, я узнал о благотворительной акции Рой-клуба 100 плюс 100. 100 монет покупаешь и 100 монет получаешь в подарок, как возврат средств с любых проектов. Такого не встречал еще нигде. Я заполнил анкету по возврату средств уверен почему-то что рой клуб выполнит условия акции о чем запишу следующее видео приглашаю всех принять участие в благотворительной акции по возврату средств рой клуба заходите в рой клуб будем вместе получать пассивный активный доход и навсегда избавимся от финансовых проблем на связи был Ростислав Ростевич. Всем пока-пока и добра.